25 января в нашей стране традиционно отмечается День российского студенчества. В этот день поздравляют учащихся и преподавателей вузов. Наиболее одаренных и самых прилежных студентов награждают почетными знаками. Так в Казанский федеральный университет с поздравительным визитом приехал президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. На встрече присутствовал ректор вуза Ленар Сафин. Хочу вас. Очень красивое, Однако вот, говорится Миша, пожелание, а, вот, да, чтобы вы самая активная часть студенчества, уже, несмотря на свой возраст, достигли больших успехов в тех или иных направлениях. В начале мероприятия Рустам Миниханов выступил с торжественным словом и поздравил студентов Казанского федерального университета с их праздником. Далее ребята задали президенту Республики Татарстан несколько вопросов и выразили слова благодарности. Так, например, первокурсник из Луганской народной республики поблагодарил Рустама Миниханова за возможность обучаться в Казанском федеральном университете. Учитывая то, что в вузах Республики Татарстан высокий уровень образования, Хорошие лаборатории, качественное техническое оснащение. И могли бы вы посодействовать тому, чтобы наши студенты из наших республик смогли приезжать в Казань на практику. Например, через увеличение федеральных школ. Во время мероприятия президент республики осмотрел Центр цифровых трансформаций и пообщался со студентами. Ознакомился с научными проектами студентов, пообщался с преподавателями волонтерских движений и судотрядов. А также Рустам Миниханов посетил открытый урок татарского языка для иностранных учащихся. Yeah. Направление, которые для Казанского университета, мне казалось, вопросы микроэлектроники, робототехники. Мы все время смотрим не на полис, там другие наши, здесь у вас очень серьезно работают и в этих направлениях. Вы попали в прекрасный коллектив опытных преподавателей, ВУЗ, который с такой мощнейшей историей. И, конечно же, в она... финальной части мероприятия Рустам Миниханов отметил важность системы наставничества для молодежи, а также назвал своим главным учителем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Аделина Абдрахманова, Универньюз.